Переходим к третьей части, подготовка и настройка рабочего места. Давайте в этой части посмотрим подробнее, какой же нам выбрать терминал на российском рынке, для того, чтобы торговать на московской бирже или бирже Санкт-Петербург. Вот эти две основные биржи, которые мы рассматриваем непосредственно для торговли и использования стратегии скальпинга. Что вам потребуется для того, чтобы полноценно работать? Я рекомендую, чтобы у вас был хороший интернет, ну по крайней мере 3 мегабит в секунду, но на текущий момент это достаточно Неплохая скорость. Конечно, уже есть и более продвинутые каналы, но этой скорости вам вполне хватит, чтобы нормально работать, чтобы у вас не было зависания терминалов, чтобы у вас всегда была хорошая связь, и уже как бы, от вашего интернет-канала ничего не зависело, если будут какие-то сбои. По поводу компьютера и реализации вообще компьютера или мобильного устройства. Я не рекомендую торговать с мобильных устройств, во-первых, дополнительная еще плата у вас берется за регистрацию мобильных устройств. По-моему, для веб-интерфейса стоит дополнительных денег на текущий момент у основных брокеров. Но компьютер это уже, несомненно, преимущество для тех, кто работает с компьютера. Потому что у вас будет больше обзор, больше возможности смотреть одновременно различные графики. И удобство работы, несомненно, с компьютера выше. Здесь, поскольку вам придется достаточно длительное время просиживать у монитора, то рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы вам было максимально комфортно. По крайней мере в этой части, потому что будет много, достаточно много других подводных камней, которые будут вам мешать. Поэтому с рабочим местом не должно быть проблем. По поводу компьютера процессор, но ну, рекомендуется вообще не ниже Pentium 4. Это ну, достаточно уже старые модификации, в 2000 году уже эти процессоры выпускались. Но ну, вот приблизительно аналог его Core i3 от Intel можно использовать, который с 2010 года выпускается. У меня до сих пор одна из станций работает на этом процессоре и никаких проблем с торговлей и с работой. Терминал квик и метатрейдер 5 у меня не возникает. То есть этого достаточно. Ну, В основном сейчас уже многие перешли на i3 и i7. Там вообще этих проблем уже именно по обработке и работе терминала MetaTrader 5 или квик не возникнет. Оперативная память рекомендуется не менее 1 гигабайта. Должна быть не менее 1, но рекомендуется до 4 гигабайт. Вот особенно терминал Quick, он любит использовать оперативную память и достаточно активно ее использует. Если Metatrader 5, то тут лучше использовать более мощный процессор, потому что он практически не работает с оперативной памятью. Все в основном у него происходит, именно а процессор нагружается. Место на диске 2 гигабайта, достаточно на жестком диске. Ну, в общем, такие требования достаточно простые и не вызывают на текущий момент каких-то особых сложностей их реализации. По поводу монитора но ну, я рекомендую если вы все-таки решили и начали заниматься такой типом трейдинга, как скальпинг я рекомендую вам иметь два монитора разрешение ну это приблизить 1920 на 1080 и размер монитора желательно 22 23 дюйма вот с такими двумя мониторами у вас будет комфортная работа вы сможете использовать терминалы приводы и одновременно, возможно, смотреть какую-то еще дополнительную информацию. Работа у вас будет проблем, не возникнет с работой. По поводу операционной системы. Сейчас на Московской бирже недавно, вот с августа приблизительно 2020 года, ввели некие новшества. И у вас уже операционная система Windows 32-битная не будет работать с последними версиями Квика. А более старые версии, как седьмая версия Квика, она будет. Не будет работать, например, на срочной секции с фьючерсами. То есть, уже необходимо вам будет обновить операционную систему. Она должна быть 64-битная. И версия квика должна быть начиная с версии 8.5 и новее. Если у вас MacBook, то рекомендую ставить виртуальную машину. Обычно так все делают. Ставят виртуальную машину. Там ставится Windows. И все настраивается как обычно. То есть, все, все в последующих уроках я расскажу. Все это там будет легко реализовано. Все, по требованиям к компьютеру, все. И теперь давайте рассмотрим по поводу, поговорим по поводу терминалов, которые используют. Выбор тут очень невелик. На самом деле сейчас в России можно использовать по сути два терминала, которые адекватно будут работать. Я не рекомендую брать брокеров, которые не предоставляют доступ. к терминалу Quick, а к терминалу MetaTrader 5 предоставляет доступ только два брокера на текущий момент. Это брокер открытия и брокер БКС. Но если между ними выбирать, то все-таки у Открытие более интересные предложения по MetaTrader 5. Это дешевле у них обойдется. И качество связи, ну, в свое время я последние годы не проверял, отключил MetaTrader у БКС. Брокер брокера Открытие он работает быстрее и стабильнее. Ну, MetaTrader 5 выберет, часто выбирают те, кто раньше работали на Форексе. Он для них просто привычный, там был MetaTrader 4 и MetaTrader 5 это форексные терминалы. Но, к сожалению, в России к другим брокерам этот терминал не перекочевал, пока только два брокера предоставляет. Терминал Quick есть практически у всех брокеров, вот за редким исключением. У кого терминал Quick нет или они берут там дополнительную плату, там бывает в районе 1000 рублей в месяц, я рекомендую этих брокеров сразу отсеять и отказаться от них. Но лучше всю эту информацию уточнять уже непосредственно, когда вы начинаете открывать счет. Потому что все меняется. Но вроде бы нет предпосылок, что MetaTrader 5 еще у кого-то появится. Но терминал Quick все больше и больше брокеров предоставляет. Потому что терминал распространенный. Работает на российском рынке он стабильно. То есть самый стабильный терминал. Много для него программного обеспечения. Все терминалы для московской биржи, которые... Работают у каких-то конкретных брокеров, особенно не очень крупных, они работают на порядок хуже. Есть брокер, он как бы особенно стоит в который у которого прекрасно есть свой терминал, но ограничиваться одним брокером я бы не рекомендовал. Имея терминал Quick и привыкнув к работе с Quick, вы можете запросто перейти от одного брокера к другому. Привыкнув к терминалу, который есть у Финама, вы фактически ограничиваете себя одним брокером и на этом все. Поэтому вот я рекомендую использовать Quick и выбрать там десятку самых крупных брокеров, потому что крупный брокер позволяет вам предоставлять более качественный доступ, доступ к бирже. У крупных брокеров терминалы Quick работают на порядок стабильный. Ну, это уже проверенный факт. На этом все. В следующих уроках мы подробнее рассмотрим оба из терминалов.